Всем привет, сейчас мы с вами приготовим суп из минтая с морской капустой из японской кухни. Для этого нам понадобится рис, морская капуста, яйцо куриное, минтай, уксус, соевый соус, лук репчатый, черный перец. На 15-20 минут замаринуем лук. Для этого добавляем сюда уксус и половинку соевого соуса. лук резанный такими вот кусочками пока маринуется лук отвариваем рис и минтай добавляем оставшийся соус соевый. Добавляем наш маринованный лук. Все хорошо перемешиваем. Также добавляем морскую капусту. Доводим до кипения. Добавляем наш черный перец. И добавляем постепенно яйцо, перемешивая все. Готовим пять минут. Вот у нас получился такой замечательный супчик. Добавляем сметану и можно кушать. Приятного аппетита.